Двушка с ремонтом 75 метров в самом центре Сочи. Друзья, всем привет! В этом обзоре двухкомнатная квартира с ремонтом в самом, самом центре Сочи. Это у нас улица Первомайская. Я припарковался правее, чуть выше. На горизонте тяжелой комплекс Красная Площадь. А я. Двигаюсь на улицу Нагорная. Жалко, уже вечереет. Но я надеюсь, что видео вам понравится. Доносится с правой стороны шум колков. спортивная площадка если мы пойдем туда то мы придем прямо к морпорту там находится зал органной камерной музыки поют птички а я двигаюсь дальше и перемещаюсь в следующий день на Москвой переулок поставил возле офиса свой автомобиль это всем известный Хаят далее Маринс парк-отель улица Орджоникидзе Перекресток с морским переулком Через дорогу Феникальная Белые ночи, всем известная И апартаментный Комплекс Матис Ну а далее Первая береговая линия И От той самой квартиры до этого места Идти всего лишь пять минут пешком А идти через площадь Искусств Смотрите, как здесь Вечные зеленые пальмы Сегодня 4 декабря Зима вообще не чувствуется Памятник Ленину Справа художественный музей На газонах у нас растут цветы И нам осталось перейти по подземному переходу через Кортный проспект, и мы практически на месте. Повторюсь, квартиру будем смотреть на улице Нагорная. У вас, наверное, снег лежит, холодина, да? А у нас, видите, зелень где-то сейчас... Плюс двенадцать, плюс 14, наверное, даже. Любое творчество уважителей. Перешел я аккуратный проспект. Здесь вот семейный старайчик. ресторанчик. Но прямо под боком. Сад Российска. Японской дружбы. Сейчас его покажу. Он очень красивый. Находится он. Прямо рядом с той квартирой, куда мы двигаемся. Это морской переулок. А это морской дворец. СПА ДАЙ Кайлас. Японские ресторанчики, если не ошибаюсь. Вот так выглядит сад. Ну, увидишь, да? Японской дружбы. Классно. Здесь Руд. Не знаю, сэба, не знаю, нет. Ресторан авторской, по- азиатской кухни. Чуть ошибся я. Вот тут еще красиво, смотрите. Да все красивое. Абсолютно все. Вдоль Кортон проспекта прогулочная зона. С лавочками. Классное место, согласитесь. Это вот живой дом. Квартира, тут Квартира, о которой идет речь по цене не рынка Так, это на минуточку С ремонтом, 75 метров, душечка И есть такая же, без ремонта Так, это на всякий случай, к слову говоря Это музыкальная школа Ну вот мы почти пришли Квартира находится вот в этом элитном доме по адресу Нагорная один. Эта парковка относится к данному дому, въезд на подземную парковку. Но окружение тут, видите, такое да? разношерстное. Там на горизонте виднеется жилой комплекс «Премьер», он же «Титаник», это «Морской дворец», и, собственно, улица Нагорная 1. Красивый дом, согласитесь, в таком он тихом местечке стоит, топает в зелени. Красивый такой отель, нравится мне гостевой дом у Оксаны. Это гостевая парковочка. Покажу вам какое окружение. И эта дорожка приведет нас к тому скверику, по которому я вчера вечером гулял. Классный дом с таким окружением. Это обычная пятиэтажка. Кто хочет жить на улице Кубанская или Нагорная, в общем, кто хочет жить в центре Сочи, звоните, пишите. Вот в этом доме продается квартира 250 метров с дорогущим ремонтом за 85 миллионов. Это мы сейчас упремся в вторую школу. Там улица Первомайская, а это тот самый я вчера гулял вечером. Нет, друзья, я ошибся. Это не обычная пятиэтажка. Это Сталинка. Задолбал ты, Дмитрий, наверное, скажете вы. Показываешь нам все, кроме самой квартиры. Ну а кто вам еще покажет окружение? А? Кто-то показывает вам? еще? Наверное, нет. А я люблю ходить пешочком, показывать вам все окрестности. и я двигаюсь по улице Кубанская. Здесь тоже вот красивые такие сталинки есть. Это улица. Достаточно ровная. Тоже утопает зелень. Этот дом на Кубанской называется Бристоль. В нем магнит. И женщина говорит, я сейчас вышел. Я как на улице Кубинская. В магните на улице Кубинская. Да нет, не Кубинская это. Кубанская. Вот он Титаник. За ним парус. Там есть видовые квартиры. Но напишите комментариях, как вам такая небольшая прогулка по центру Сочи, отделение Сбербанка, перекресток улица Кубанская и морского переулка. Там вдалеке жилой комплекс Флагман, один из самых моих любимых домов. В центре Сочи кафе Прага, не менее известная это я свернул уже на морской переулок и начиналось выдвижение вот оттуда, от Хаята от Маринс парк-отеля от своего офиса, от площади искусств и саму квартиру кстати, к сожалению в этом обзоре вы не увидите скину ссылку заинтересованным покупателям. Собственно, я в последний момент позвонил, попросил. Дмитрий, не выставляйте квартиру в свободный доступ. Не знаю, что у на него нашло. Но есть такая категория людей. Не фотографируйте, не снимайте видео и так далее. В общем. Повторюсь. Двухкомнатная квартира, 75 метров с ремонтом. Полноценная двушка. Ремонт новый. А стоимость. 19,5 миллионов, и есть такая же в Черновой за 18 миллионов. Ну, подъезд все-таки покажу, как здесь все дорого-богато. Ну, а за прогулочку по центру Сочи все-таки поставьте лайк, не скупитесь, это совсем не сложно. Если впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Дальше будет много всего интересного. Также рекомендую подписаться в Инстаграм. Там очень много вторичек. Если вам нужна квартира в Сочи, не стесняйтесь. Звоните, пишите. С удовольствием вам помогу подобрать именно ту квартиру, которая подойдет вам по всем вашим требованиям. На момент сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.